Всем привет, дорогие друзья! И хорошо вам настроение. С вами Рэй. И мы продолжаем играть в черепашки Ниндзя Легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды за Лигу Мастеров Две звезды. Также откроем быстренько колоду. Так, кто нам там выпадает? А, Змейковьен, все, понял. И сразу же я, пожалуй, перейду на арену. Хочу посмотреть. Так, Лига Мастеров 81 ранг. 81 ранг, 15 откатов. Ну что я тебе скажу? В принципе. В принципе, мы можем если Постараемся перейти В Лигу Мастеров Три звезды Даже мало того, что мы Можем перейти, так мы можем еще Ну топчик навряд ли возьмем Но приблизимся Почему ребята, сегодня нужно это сделать Потому что, во-первых, у меня еще Будет одна рабочая смена Завтра а завтра, как ты понимаешь, у нас будет воскресенье Потом, естественно, плавно переходит в понедельник И в понедельник у нас с тобой обновляется неделя Мы с тобой забираем наши платиновые осколки И круг, как говорится, будет дальше продолжаться Вот Поэтому надо сегодня как бы по максималке попытаться все это дело набить Так, давай, наверное, возьмем я Макмана здесь Раз, два, три Друзья мои, не забываем Как только начинается событие в драконах Всадники Олуха Сразу пишем мне, чтобы я начал его потихонечку проходить Если оно будет длинное И если оно будет короткое Соответственно, будем проходить его за одну заходочку а, Знаете, какая беда у меня Получилась в Хогварте Сейчас Вот, я же говорил вам, да Что я снял две серии И закинул их Одна серия прошла все нормально, как бы без проблем А вторую серию, когда я начал просматривать Она записалась у меня Очень коряво То есть, понимаешь, как бы Остановка видео В некоторых моментах была Голос за кадром идет А картинка не двигается Я не знаю, с чем это связано Есть у меня отдаленная догадка Что, возможно, ОБС Может быть не справлялась Может быть какие-то сбои с игрой в общем, решил я переснять вторую серию И вот тут вот проблема вторая началась У меня не загружаются сейвы А у меня загружаются сейвы именно на автоматическом сохранении, которые идут А те сейвы, которые делал лично я сам, а он загрузить не может И вот теперь у меня такая дилемма либо мне начинать игру все заново, это проходить по новой первую серию. как бы Ну, первую серию я пройду до того места, где я остановился. Либо же, либо же мне выкладывать вторую серию так, как она записалась. Да, там где-то минут, наверное, 20, может быть, 30. Ну, это самая концовка игры, второй части, где начинаются вот эти вот баги. То есть, баги именно... При записи, не в самой игре, а именно при записи Либо же вот начинать все заново Ребят, напишите мне в комментах, как лучше поступить Я, конечно, еще попробую поэкспериментировать с этими сейвами Может быть, как-то восстановится, я не знаю Почему-то автосейв, который там идет, да, на определенных моментах, работает, все Но вот именно там, где я сохранился, почему-то нет И я не знаю, что с этим делать вот, и просто я к чему говорю, что если и дальше такие баги будут идти, у меня при записи, я тогда не знаю, что делать. Может быть, нагружается система так охрененно, так извини меня, у меня 40 гигов оперативы, как бы, играю я с SSD диска, то есть, как бы, не должно быть никаких задержек и пинов и тому подобное, но... Ну, в данный момент у меня почему-то именно это происходит Вот зачем я сейчас это сделал Я сейчас всех подставил, да? Я подставил всю команду Я разговорился, и вместо того, чтобы Чтобы кренгом сделать супер -атаку, Я просто сделал обычную атаку Ну вот, за это и поплатится моя команда Так что, друзья, даже вот и не знаю Что мне как бы теперь делать Немножко я, конечно, по этому поводу расстроен Вот Ну да ладно Хогварт в любом случае будет пруден С багами, с лагами, но он будет пройден однозначно. Тем более игра мне понравилась. Так что, друзья мои, вторую серию как бы в ближайшее время не ждите. Наверное, будет уже на выходном. А выходной у меня будет послезавтра. Ну, я думаю, что я, наверное, засяду хорошо. Может быть, даже целый день буду снимать. Ни одной, как говорится, ни одним видосиком. Я просто поделю его... Ну, по часику, грубо говоря, да? Серия по часику, и будет нормально. Таким образом, я смогу избежать лагов при съемке видео, да? И так мне будет легче. Например, я записал час, просмотрел. Как записалось, если хорошо, то рендерим. Если плохо, просто перезаписываем. Ну, опять же, если не подведут сейвы. Как-то так. Это вот что я вам хотел сказать по поводу Хогварта. Так, ну что, сегодня мы здесь В этой игрушке должны Должны взять Конечно, хотелось бы взять топчик, но 11 откатов у нас всего лишь имеется Я посмотрел уже, ребята, всю рекламу Поэтому За рекламу мы уже с тобой откаты не Получим И, грубо говоря, у нас потенциально 5 поединков, да? Доступных нам То есть, десятку делим на 2, получается... 5 боев Сейчас посмотрим, поскольку мы с тобой берем За каждый бой Ну, слушай, я тебе скажу, что Да, мы попадем Ты еще не забывай, что у нас есть ежедневки Мы же можем на ежедневках еще Немножко заработать, ну сколько немножко там По-моему 5, 5 откатов, да Мы можем получить За прохождение ежедневок А 5 откатов это как-никак 2 поединка Поэтому давай-ка мы сейчас, наверное, быстренько с тобой пробежимся по этим, по этим боям. Вот. Там у меня уже готова серия по Shadow Fight 3. Не знаю, правда, когда я ее выложу. Очень много видосиков лежит в закромах. Сегодня выложил заключительную серию Fitnight Might Express. Ребята, кто не смотрел, можете посмотреть, чем там все закончилось. Серия про Дрони и малого. Ну Но... и обязательно посмотреть до конца, даже после титров. После титров тоже там будет ну, такая некая отсылочка на продолжение серии. Ну, якобы. Так, давай, оп, раздавим и этого ушатаем. Нормально. Прошли, даже не с так, ну что ты, ну что ты вот это вот делаешь? Зачем? Не может сразу нормально мне выдать Так, забираем здесь награду и пошли э, в поединках Значит так, э, вот он наш Рафаэль Мы ему, ага, не можем пока ничего поднять, уровень Поехали Так, 4 геймпада нужно найти здесь Ага, один нашли. Второй. Второй. Говорю. Где.. <соцентрический> Где третий-то? Да -мо, ну джойстик, это да понятно, все, Мне нужен геймпад. Фигли мы со своим джойстиком-то до меня докопали здесь, а. Так, это третий и нужен еще один. Четвертый. Так. Нормально. И 10 автомобильных номеров. Ну, 10 номеров я, конечно, не буду сейчас искать. Найдем с тобой, наверное, 5. Так, то 3. Ага, у меня закончилась пицца. У меня закончилась пицца, друзья. Ну, ладно, забираем здесь. И поднять уровень персонажа. О, мне хватает как раз для того, чтобы прапать... До 87 уровня Замечательно, кстати Замечательно, очень даже не дурно Ну и забираем здесь с тобой награды И у нас откатов уже стало 16 штук Ну что же, продолжаем тогда, получается Берем Семнадцать двадцать Я беру здесь маузера, я беру здесь армагона Раз, два, три. Погнали. Погнали. Наши вороны. Так, давай сделаем ульту от маузеров. Так, по красоте и добиваем бибопчика. Да ладно. Я в шоке. Все, ушатали. И, соответственно, Продвигаемся дальше Продвигаемся дальше Сейчас мы посмотрим Так, тринадцатая позиция Ну что же, тринадцатая позиция Это, грубо говоря, потенциально Еще два поединка и у нас все будет В ажуре, да? Получается так С бомбанем Ага, надо добивать Добивать будем, конечно же э, Валуном Все Тут опять же начинается вот это рейд. давай снимай что-нибудь другое Что ты все время одно и то же А знаете, что я им скажу А буквально еще совсем недавно Мне кто-то писал, даже не кто-то А большинство, рей. Снимай что-нибудь одно, снимай что-нибудь одно, не распаляйся на разные игры Так вы определитесь, или что-то одно, или разные игры Как-то неувязочки у вас э, получаются И меня в то же время э, в заблуждение вводите У нас основные игры две на канале Ну, три, раньше было три, сейчас две Это... Черепашки и дракон-усадники Олуха По возможности снимается мир южского периода. Сейчас пытаемся вернуться в Shadow Fight 3. Возможно, в Shadow Fight 2 тоже вернемся, но там весь настрой путает и портит именно реклама. Из-за рекламы, ребята, каждый бой реклама. Каждый бой реклама, которую, блин, невозможно промотать. И потом паришься ее вырезать. А бывает такое, что реклама посмотрел, а игра не запускается. Да. Просто после, после рекламы тупо зависает вот эта вот прогрузка игры, и все. Только лишь из-за этого я не снимаю сейчас вторую часть Шадика. Э, в проекте вернуть некоторые игры на канал. Старенькие игры, если честно. Но вот не знаю, как это все реализовать. Или же начинать новые какие-то игры, но если честно, вот из новых, из таких действительно стоящих игр я ничего не нашел, просто ничего не нашел. Я уже думал, может быть, последний день на земле или Last, как там Last, нет, не Last Day. Играли там мы и... тоже похожая на последний день на земле, только там немножко по-другому. А, Days Author. Вот. Days Author скачал обратно себе этот. Думаю, может быть, их продолжить. В общем, не знаю. Давайте предложения свои толкайте мне в комментариях. Естественно, все комментарии читаются. Так что ничего не будет пропущено или упущено. Но только действительно по существу, ребят. Не просто там какую-то себя написать, а действительно стоящие предложения. Потому что... Как какую-то ерунду я даже, ребят, особо не вникаю просто пролистываю и все А если что-то толковое предлагают Тогда, да, тогда я Обращаю на это внимание Вчитываюсь Дотошно и уже анализирую А потом, сами знаете, если что-то мне понравилось Я могу даже на канале Сказать, что тот-то, тот-то подписчик Предложил то-то, то-то, -то, то-то -то. Как вы думаете, стоит это или не стоит Что-то типа того так, слушай, если мы с тобой до полтинничка доберемся, да, это будет очень хорошо, потому что завтра я после работы также мог бы э -э, поиграть немножко и, наверное, уже к понедельнику быть готовым для того, чтобы совершить прыжок в топчик. Как-то так. Потому что в данный момент у нас всего лишь <связать> на два поединка осталось откатов. Всего на два поединка. А местечко у нас еще пока слишком высокое. Не знаю, сможем ли мы с тобой добраться до 50 ранга вряд ли. Но еще раз повторяю, завтра еще будет денек. Точнее, даже не денек, а вечерок. Где я могу все это подкорректировать. Если опять же сильно не заколебаюсь и не усну. Обычно, когда у меня начинается выходной, я прихожу сразу. же. Меня начинает клонить в сон. Ой, даже сейчас. Ну сейчас понятно, потому что завтра на работу, на работу у меня как бы по режиму уже хочется спать лечь. Вот, но ну я думал, что надо все-таки заснять видосик, так сказать, прицонный, э -э, чтобы завтра было уже, как говорится, у меня поспокойнее на душе, и чтобы спалось мне хорошо, с чувством выполненного долга. Ну что, давай на кумарочку хоба, так, и остается последний. Ну как-то так. Давай смотреть, какое место мы с тобой занимаем Наверное, где-то... Ага Слушай, очень даже неплохо Сороковое место, я считаю, это нормально Откаты, ребят, я тоже не буду здесь тратить Я вам объяснял, почему Потому что их... Телепортов у нас мало Поэтому как-то обойдемся пока них, без них Ну что, дорогие друзья Такая вот коротенькая серия у нас получилась Обязательно увидимся уже завтра. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.